Следующая эмоциональная точка Янь на лице слева – это точка у наружного уголка глаза. Она соответствует точке желчного пузыря. Встаньте на нее и немного вовнутрь к глазнице. Помассируйте кость в этой зоне и определите болезненность. Оцените эту больную точку по 10-бальной шкале, где 0 не болит, 10 очень больно. Переходите на мой канал, где есть полные видео со всеми подробностями.